Французский инженер Сади Карно, выясняя, при каком замкнутом процессе тепловой двигатель будет иметь максимальный КПД, предложил использовать цикл, состоящий из двух изотерм и двух адиабат. Выбор именно этих процессов обусловлен тем, что работа газа при изотермическом расширении совершается за счет внутренней энергии нагревателя, а при адиабатном процессе за счет внутренней энергии расширяющегося газа. В процессе изотермического расширения, участок 1,2, газ приводит в контакт с нагревателем, находящимся при температуре т 1 Работа совершается газом за счет подводимой от нагревателя энергии Q1. В процессе адиабатного расширения, участок 2,3, газ помещают в теплоизолированную оболочку. Все изменения внутренней энергии преобразуются в механическую работу. Температура газа понижается до температуры холодильника Т2. В процессе изотермического сжатия участок 34 газ приводит в контакт с холодильником температура которого меньше температуры нагревателя. В этом процессе газ передает холодильнику количество теплоты Q2 равное работе, совершаемой над газом. Цикл завершается процессом адиабатного сжатия участок 41 при котором газ нагревается до температуры Т1. Цикл Карно самый эффективный цикл, имеющий максимальный коэффициент полезного действия.